Я из Москвы. А снег идет, а снег идет, И все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, Хочу сказать при всех, Мой самый главный человек, Взгляни со мной на это. Как то, о чем молчу, О чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес, Наверно, добрый Дед Мороз, Когда в окно с тобой смотрю, Я снег благодарю, А снег идет, а снег идет, и все мерцает и цветет зато, за, то, за то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег тебе, а снег идет, идет. Какой милый минус. Мне кажется, это было очень...